Я сегодня вынужден записать обращение к видеопроповедникам, которые запутались и запутывают все. Вы наверняка видели этих проповедников, которые гонят лжепророков, которые нарезают на них видео, но вся проблема в том, что лжепророков их никогда не гнали, никогда. Всегда гнали истинных чад Божьих, всегда гнали Божьих пророков, их всегда убивали, их всегда ненавидели, против них всегда восставали, на них всегда наговаривали всякую клевету и все остальное, но никогда не гнали лжепророков. Иисус Христос никогда не гнал лжепророков, Он никогда не заповедовал нам этого делать. Но когда эти люди гонят лже-пророков, когда они нарезают на них видео, то таким образом они нарушают заповеди Иисуса Христа и они все запутывают. Когда ты говоришь тем людям, которые верят этим лже-пророкам, что вы в заблуждении, вы попали в ересь, вас обманывают, то эти люди говорят, если бы это был лже-пророк, то его бы все любили, но его гонят, ненавидят, проклинают, на него нарезают видео. И эти люди правы, они правы в том, что никогда того льстеца, который обманывает людей, никто не будет гнать, его все будут любить, и они еще больше утверждаются в той ереси, в которую они верят, потому что они считают своего обманщика, который действительно является лжепророком, что он не лжепророк, потому что его гонят. Вот эти вот видео проповедники, они только все запутали, они все перемешали. Как вы собираетесь это все распутывать? Как вы собираетесь все, что вы закрутили, все, что вы завязали, это все развязать? Ведь если бы вы гнали просто Божьих людей, то каждый бы получил бы по своим делам, по своим заслугам. За то, что вы гоните Божьих людей, вы бы получили, и за то, что Божьи люди гонимы, они бы получили награду от Господа. Но когда начинают гнать лжепророков, нарезать на них видео, то тут получается путанина. Получается, что это не лжепророки. Для вас это не лжепророки. И для тех людей, которые им верят, тем более это не лжепророки. Потому что лжепророков никогда не гнали. Вы не должны переходить на личности. Если вы видите, что происходит какое-то заблуждение, что люди попали в беду, скажите об этой беде. Но никогда не гоните этих лжепророков, чтобы они не стали и не начали говорить, что мы истинные пророки, потому что нас гонят. Как вы собираетесь это все распутывать? То, что вы уже запутали? Прекратите гнать этих лжепророков. Прекратите заниматься всей этой глупостью. Прекратите заниматься служением буквы, а не духа. Дух Святой никогда не поведет вас гнать лже пророков. Никогда. Он никогда не скажет вам нарезать видео на каких-то людей, чтобы их разоблачать. Нет. Есть люди, которые вот так в перемешку все перепутали и божьих людей и лжепророков вместе вот так вот разоблачали уже такую паутину запутали, что уже сами наверное не знают, как это все распутать. Но дело в том, что Дух Святой никогда так не сделает, он никогда это все вот так не запутает, он никогда не будет нарушать заповеди Иисуса Христа. А Иисус никогда не говорил, чтобы мы кого-то гнали, чтобы мы против кого-то, что-то, нарезали какие-то видео... Никогда... Никогда лжепророков не гнали. Гнали истинных Божьих чат. И когда эти люди, которые обмануты этими лжепророками, говорят что это не лжепророк, потому что его гонят... Они в своем роде правы. По Писанию они правы, потому что лжепророков никогда не гнали и их всегда любили. Поэтому когда вы нарезаете видео на какого-то лжепророка, вы только самоутверждаете Его на этой земле, и Он сам утверждается в том, что Он Божий служитель. И те люди, которые верят Ему, еще больше утверждаются в том, что это Божий служитель. Потому что Его гонят, проклинают и ненавидят. Значит, Он не лжепророк. Хотя Он действительно является пророком. Как вы собираетесь все это распутать, то, что вы запутали? Ведь вам перед Богом придется отвечать и давать отчет за проделанную работу. Задумайтесь об этом, идите и займитесь Божьим делом. Да благословит вас Господь наш Иисус.